Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас! И сегодня случилась такая история, что Суперцел подарила нам сундук, магический сундук. И сегодня мы откроем 4 магических сундука плюс супермагический. И сейчас мы открываем первый магический сундук, и мы видим, что падает ледяное голем. Королевский гигант. Разряд. Тесла. Ушебава доступно. Хижина варвара. И зеркало две штуки. Я думаю сегодня будет Большая вероятность того, что выпадет легендарка. Прикольный коблин. И мы открываем второй сундук. На 10 арене. И мы открываем точки карт. И нам выпадает золото. 765 штук. Стрелы. 9 штук. Подрывник 13 карт? Скелеты 21? Ардаминьонов 43? Хижина коплина 23? Колим 4 штуки? И это легендарка. И ледяной колдун. Вторая карта. А вы заметили, что. Сделали с буквы «Т». Убрали русскую и поставили английскую. И как-то непривычно так. И еще добавили много арен. И еще леки. Открываем третий сундук. 87 карт. Золото 583. Адская башня. Одна карта. 15 корги Гол. Пятьдесят один разряд. Восемь каминьонов. Девять печек. Один арпалет. И два шара. Жаль, Легендарки нету. Еще добавили, кажется, если не ошибаюсь, четыре карты новых. Пока не открыто. И четвертое. Хижину гоблина 7 штук. Панда гоблина 53 штуки. Ярость. Вот видите, буква Т. Крест какой-то. Бывается ран 12 карт. И колем две карты. И теперь открываем супермагический. Солотер три тысячи семьсот четырнадцать. гоблинов шестьдесят карт. Гоблин с тротиками 46 карт. Окни на духе 14, 414 карт. Маленький дракон 6 карт. Хищноковлено 80 карт. 15 шаров. И это Лека. Адская гонча. Вторая карта. Ну, дорогие друзья на этом все если вам понравилось видео поставьте лайки и